А в связи с выходом долгожданной премьеры на широкие экраны Коллективное обращение к первому звездному киноэкипажу Уважаемый, безмерно, горячо, любимый наш Дорогой, геройский первый звездный киноэкипаж Несмотря на все издержки, всем преградам супротив Вам свои слова поддержки ждет наш дружный коллектив Наконец-то за границей брошен вызов, мы за ним. Наблюдали всей больницы и сон, забросив и тим. Наша повар тетя Света за неделю наперед Нам сказала по секрету, что уже назначен взлет, Что готовится активно звездный киноэкипаж, Что уложен портативный кинореквизит в багаж, Что сценарий на подходе, что написан эпизод, И что в этом эпизоде, собственно, произойдет, Что уже вкуса это локти пресловутый Люк Бессон Что грызет смятенье ногти Илон Маск, забыв про сон Мы в волне не обсуждали Режиссеров и актрис Что по праву не попали В первый звездный экзерсис Даже буйные смиренно Без инъекций и рубах Ожидали несомненный и скорейший нас окрах. А когда прошел в эфире первый телерепортаж, как один допил в кефире слезы счастья весь этаж. Мы почти что две недели, позабыв покой и сон, В небо звездные глядели из решечных окон. И врачи, и пациенты, испытав немалый стресс, Ждали каждого момента на орбите МКС. Мы следили за посадкой, ели сдерживая плач. Слезы смахивал украдкой Пал Петрович, наш главврач. Наша повар тетя Света в честь триумфа на обед нам нажарила котлеты и застряпала омлет Санитары нас два раза выводили покурить Нам белье хоть и не сразу обещали заменить Ваш полет наполнил светом беспросветность наших дней С благодарностью за это шлем вам тысячу рублей это мало, чтоб достойно поддержать Но лиха беда начала Мы планируем собрать вдвое больше, но не сразу Вот закончим капремонт Купим пару унитазов И тогда откроем фонд Фонд поддержки, чтобы каждый Трудовым своим рублем Обеспечить мог столь важных звездам творчества подъем В наше время непростое, нестабильное Когда рвет священные устои и Либеральная фронта Эти гады дело знают и задача их проста Вот они на нас и лают Из-под каждого куста Призывая усомниться В непогрешности венца Знаете, наша психбольница Будет с вами до конца